Всем привет, с вами Макс Риск, канал Макс Риск Игры Гейминг, в общем, давайте-ка, тут у нас будут игры, по большому счету как-то так, вот, значит, смотрите, мы будем прокачивать Брюкса, потому что у нас квест нужно выполнять, так, события нажимаем, так, получаем, окей, с миссией. о, убей пять персонажей, как Брюкс, мы убили там, убей охранника, да, по-моему лично сообщение. Да никто не мне пишет, я не ютюбе, поэтому не надо. Убей два охранника в одном бою. <свят> Убей четыре охранника. Два охранника в одном бою. Постараюсь, если их, я их найду. В общем, если вам нрави, нравится игра зуба, то подписывайтесь на мои остальные каналы. Остальные, то есть канал Риск стар зубам. В поисках можно идти Риск старт и все. его нашли, легко отнял. Так, значит, второй канал Макс Риск. нам тоже выходит зуба, но ну, я бы хотел уже через ок там. Через, через один год, а не два года, через один год записать влог. Да, если хотите, чтобы записал влог, то ставь лайк. Думаю, будет интересно. Так, сюда пойдем бам-бам врубай. Бам-бам врубай. Ставь лайк, если тебе нравится такая песня. Бам-бам-врубай. Я такой не знаю, кто создал. то да блин, достал я тут, значит, снимаю. Блин, ну ч такие дерзкие, а? Ч такие дерзкие? Близ, брысь, бриз, пже. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп, рубай-врубай. Хоп, хоп, хоп, врубай. Ага, испугался, да? Все, уходи, брысь сюда, Блин, ну что делать? Издевайтесь надо мной, а? Пошли вон. У меня нету скорялки, так нечестно. Так. пошли вон. пойдем сюда вот. Блин, мне, знаете, что нужно этих вот... Отсолк за да, типа того. У них есть могут не вырубать изично. Изично могут вырубить. Поэтому мы прячемся. Я хочу хоть кубки поднять, е-мое. Так, карта сужается нашу пользу. Так, здесь мы должны депотосать. Окей, окей вообще о чем поговорить да канала есть плейлисты есть ссылочка будет в описании на эм, на открытие сундучка хэштег один хэштег 3 там на хэштег до 20 скорее всего классно кстати э, поезд или Нет, это не просто. это машина какая-то и полицейская машина мне мне сдают этот этот э, копьем ну и ладно да, спалились, в общем-то. А скоро уже умирают игроки. Так, кстати, уже начинают на нас нападать. Красная волна смерти. Ждем. Да, в общем-то, ждем. Блин, капец всегда выдает. жалко, Что она выдает? Так, ждем. О, выпало линорное оружие. Только не хочу туда бегать. Опасно, карта не так большая. Вот что тут классно, да. Только нет анимации, как в Брау Stars. Так что им, им там не хватает. Ну да, игра будет логочей, но что ж поделать? Нужно как-то сделать, чтобы игра была не лагучая, да? В общем, ставь лайки, и подписывайся на мой YouTube канал, если ты пришел с поиска и нашел такой фейковый канал. Это не фейковый, это настоящий Макс Риск. Да, волосы настоящие, да, но ролик ты такой не видел, значит настоящий. Если ты посмотрел ролик, то повторение ролика это значит не настоящий. Или же это монтаж какой-то. Да, мы даже будем делать монтажи из несколько роликов почему-то, потому что так веселее. Так, так, так. Никого, значит. Окей. Заменим место. Так, плюс один кубок. Мало. Топ-10. Топ-10 мы, друзья, занимаем. Плохое. О, топ-9. То, что нужно. То, что хотелось бы. Так, думаю, думаю головой. Так, куда идти? Лучше поставим здесь. Топ-топ, топ-топ занимаем. А, топ 7 плюс 5 кубков. Топ-би-би-би. Би, би, би. Макс риск окей, бегу, бегу, бегу. Сам не знаю, куда бежать. А, я вам сейчас попаду по мне. Так, так. Налево, направо. О, отлично, за ним есть. Если... блин, а чё такая хитрая крыса? Ай, так нечестно Почему? нечестно Плюс 5 кубков, маловато. Блин, мне тут все это мешает. Ну, конечно, некомфортно. Начинаем с в некомфортно. А что, постоянно настоящим ютубером? Нужно вот простоять на ютубе. На таком столе. Ставь лайк, если хочешь, чтобы у тебя был классный стул. В общем, продолжаем. Так да, плюс там кубки маленькие, но плюсики. В общем, так мы копим на 2к. Я думаю, когда же 2к накопим? Сейчас будем копить 2к, ждите. Ё моё мое то достал, почему? Не убивай, пже, уйди, пже. Все, все. ё-моё мое сюда, пж, пже, нужно хп. Ну прошу тебя, мне, мне цель. Цель стоит. Пошел в ё-моё Хп, хп. Да я не знаю, куда идти. Да брис, прыс отсюда блин, ну как же ты мне достал хп-шки забираем Также сюда, потом, бам, валим, валим в общем, валим давай-давай, уходи, броси сюда почему они такие, сидят? блин, там же, чувак я не хочу к тебе, иди вон А, блин, достал, пошел вон я знаю, что я нет лука так что отстань хитрый-хитрый, слишком умный, да блин, ты че, дерзкий такой, откуда-то он взялся кто ему видел, напиши, пожалуйста, в комментариях не, не, не, не, не, Ларри за мной идет. А, блядь, спасите. Не, не хочу. Нет, вырубает Ларри. Пошел, вон Ларри. Я сильный персонаж, так что один. Не, ну, это реально дерзко. Как я буду тогда разговаривать? А? Напиши, пожалуйста, в комментариях, кто он такой, а? Что будет, если я так сделаю? Ага, бочка. Блин, опасные бочки. Не, прикольно, но я не знаю. Что ж, ютубером делать тогда? А, ну да, гонки записывать. Хэштег первая серия есть, хэштег вторая пока что нет, потому что нет, кто не пишет пока есть, нет времени на этом. Постараюсь вечером записать, постараюсь. Вторую серию, часть, в общем-то, нужно валить куда-то. Угу. Сюда валим. Давай, давай. Опа, на, Кого-то нашел. а, ну иди сюда, а, а, ну иди сюда. Какой хитрый! Пошел вон! Ха-ха-ха! Эй, куда пошел, а? Я ж тебя отпустил. Не, не хочешь, тогда иди умирай. Я не против. Все, ухожу, все достала. Все, так пойдем, значит, сюда. Не знаю, где спрятаться. Блин, показываю свое местоположение, очень плохо. Да, давай, давай, хоть немножко здесь спрячемся, вот и все, давай. Классно. Все. Дефаемся топ-10 ух, ёмая так тяжело пожалуйста кто не лайкну лайкните это видеоролик чтобы его все увидели и все знали что я жив все нормально тут леонард леонард пошел вон а блин чё за прикол зубами чего джейк такой реально сильно он уже не первый раз не убивает меня я уже десятый раз ну третий раз это безумие Зуба, пожалуйста, ответьте мне лично сообщение, я вам пишу, сколько хочу, но вы не отвечаете, вы игнорите мне снова. Ну, капец, Зуба, зубом. Почему они такие тачеры? Ну что делать тогда Джейку, а? Ну это ж невозможно. В общем, всем спасибо за просмотр. Такой короткий ролик. всем удачи, всем пока. Может стрим посмотрите? Старый стримы, Макс, Риск, Зуба. В поисках на Ютубе старые стримы Макс Риск зуба. Пам!